Привет друзья! В этом видео мы зададим вопросы о текущем состоянии рынка, который интересует наших подписчиков трейдеру с пятилетним стажем и управляющему активами на основе доверительного управления юрию Марченко. Юрий расскажет свое мнение о фьючерсах на валюту, а также нефть и золото. Скажем несколько слов о рисках. Компания Order Flow Trading предупреждает, проведение торговых операций на финансовых рынках имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.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 Вопрос по фьючерсу на фунт. Интересна ли серая зона для продавцов или покупатель все-таки уже силен и будет прорывать этот уровень в ближайшее время? Добрый день, ну давайте разберемся, фунт-доллар, вопрос 1.28 ровно или 1.28.50, есть ли здесь открытый интерес Продавца. Мы не можем исключать, что он у нас здесь есть, но я предпочитаю, думаю, что он, скорее всего, отсюда исчез, и мы, скорее, заряжаемся именно вверх. То есть, есть большая консолидация, ее видно, она свежая, она в новом контракте. Почему все-таки вверх, а не вниз? Потому что мне нравится то, как заряжались вот здесь. тут. Это очень объемная зона, ее можно посмотреть в профиле, и более того, она характерна чем? Тем, что она собирает так называемые стопы, то есть она за лоем, вся конструкция находится. И более того, есть еще один перелой очень четкий. И в момент, когда она организовывает, был ну просто. Круто в том плане, что у нас накопился объем, потом резкий вынос вниз, так сказать, завлечение участников рынка, и дальше импульсное движение вверх. Есть не что иное, как ложный пробой, поэтому открытый интерес здесь уж точно есть, и он, скорее всего, сильный. И я рассматриваю на сегодняшний день профиль именно в таком виде, то есть самый крупный объем по состоянию на сейчас находится 1,7220, и 1,7220, 6.90 пусть будет так. Вот. Я считаю, что мы даже этот объем не пробьем и по итогу все равно более-менее доберемся. Да, конечно, мы остановимся на 1.28 2.0, 1.28.50, но в конечном итоге все же будет пробой и можно будет наконец-то работать именно по э, лонговому. Евро находится в широком флете в середине диапазона, формируя новый объем. Стоит ли рассматривать позиции сейчас? Если движение начнется вниз или вверх, стоит ли ожидать пробоя серых границ широкой консолидации? Евро-доллар. Ситуация, конечно же, сложная. Мы по-всякому находимся с вами во флете, но не будем забывать, что это у нас свежий контракт. И если мы с вами будем принимать во внимание, что семьи это одна из самых крупных бирж, и она может ориентироваться, по ней можно, в принципе, ориентироваться. Здесь ситуация все-таки в лонге она разрешится. И я даже более скажу, что вот этот диапазон. Какой там 1.3330 и 50130 13, и 1.13.55. Этот диапазон его нету. Его нет скорее в, в объемном, так сказать, виде. То есть на него пока внимание обращать не стоит. Я внимание обращаю на вот этот вот диапазон цен, который есть по состоянию текущего. Момента. Это 1.1270, да, с запасом возьмем. И 1.1245. То есть это достаточно большое крупный, интересный объемчик интересная торговочка, которая является в принципе максимальной вот. и если мы сами пробиваем ее тогда уже можно рассматривать как минимум путешествие до 1.13.30 будут ли тут цены встречать и разворачивать честно говоря не знаю, но пока на это рассчитывать не придется, поэтому ситуация тоже чисто покаланговая. ждем в ближайшем будущем пробой 1.12.70, ну возможно откатимся куда-то вот сюда вот глубже с район 112. 25 здесь уже должны цену встречать. Здесь объем есть, открытый интерес, скорее всего, есть. Вот эта конструкция тоже очень сильно похожа на а, ложный пробой. Поэтому а, тоже настроение северное. Следующий вопрос будет касаться фьючерса на рубль. Можно ли считать последнее движение вниз коррекцией или продавцы все-таки взяли контроль над рынком и роста дальше ждать не приходится? А сишка или фьючерс на доллар-рубль, ну, откровенно говоря, сложная ситуация. Покупать данный инструмент нельзя. Здесь действительно, возможно, встретили. Это было видно еще пару дней назад, то есть даже конкретно с прошлой пятницу, потому что перед самым-самым взлетом вот в этом районе мы с вами наторговали очень интересный, объем здесь не включен индикатор открытого интереса но тем не менее он там есть в районе 60 600 и 60 тысяч800 есть вполне возможно открытый интерес то есть ну, во всех случае на мы и мы не знаем чей это интерес покупателя или продавца но что мы видим то что мы выстрелили вверх особо без объемов потом на следующий день оказались ниже ниже, вот, и уже сейчас провалимся, поэтому вот эта вот вся конструкция э, тоже похожа на такой интересный ложный пробой то есть набором где-то здесь типа ложного пробоя вверх и уверенное пробитие вниз движение вниз его нужно рассматривать, наверное, как основное можно предположить что мы откатим вверх, в район 60500 и тоже пробую шортить окажется а ли это глубокая коррекция или же что-то там другое или такой там глобальный тренд вниз, ну мы с вами не знаем и на самом деле нет в этом пока необходимости, потому что мы будем с вами падать до чего-то соизмеримого ближайшее что-то соизмеримое это ну первая эта остановка 59 600, а там вторая остановка 50 9 ровно примерно, да, то есть вот под эти вот все объемы, которые мы по факту торговали. Поэтому если удачно зас, за, засесть, если удачно засесть, где-то попробовать на откате э, зашортить, то соотношение более чем достаточно для того, чтобы на этом как-то заработать. А, вот. а пойдет ли он там дальше обновлять лои, но ну, об этом говорить однозначно рано, так же, как и о том, что кто-то там взял что-то под контроль. Пока не знаю. Но поторговать можно, и поторговать при всем при этом можно на самом деле в шорт. Следующий вопрос, на дневном графике фьючерса на Канаду есть попытка пробоя достаточно значимого экстремума, стоит ли ожидать дальнейших покупок? В принципе, канадский доллар много чему не отличается, он, как и многие инструменты, во флете находится, наверное, отчасти, потому что экспирация в какой-то степени прошла. Я смотрю более мелкий таймфрейм, 15 минут, у нас есть что-то типа похожее на ложный пробой, действительно попытка а двинется вниз. Также, как и в случае с евро и с фунтом, это все очень красиво похоже, похоже на ложный пробой, поэтому можно, по большому счету, ожидать движения вверх. То есть, обычно, ложный пробой, если вот есть какая-то консолидация, то наличие ложного пробоя Говорит о том, что инструмент даванет все-таки вверх, в конце концов. Поэтому сегодня у меня основная стратегия на фьючерсе а, покупки. Но покупки нужны только после обновления, собственно, грохаев. Для... Раньше я стараюсь не залазить, потому что это, на мой взгляд, ну, неоправданный риск. 0.75 75, 75 0, 76, 10. А, это тот самый диапазон цен, который накопился здесь. И возможно открытый интерес все еще присутствует, поэтому. Уверенные покупки фьюча уже только после обновления указанных максимумов. Следующий вопрос по нефти марки Brent. Будет ли пробой серой зоны сигналом к длительному развороту в лонг? Или все-таки стоит ожидать небольшой коррекции и продолжения снижения? По нефти многое зависит от того, что имеется в виду разворот влог, насколько он там большой. Но я вам скажу так, что, ну, во-первых, да, мы смотрим сами бренд на Москве, это не совсем весь бренд, который вы хотели мы знать, но, ну, то есть не совсем тот объем, на который только можно полагаться, это только лишь часть рынка, но тем не менее, отметка 48, это эта отметка, это нижняя граница а, на торгованном объеме, по факту. Вот. И а, она пока является максимальной. И если ты и будет движение вверх, то встречать по идее должны на 48. Будет ли а, пробой а, вот этот вот означать... А, разворот. Я бы не стал этого исключать. Я бы не стал это исключать. Вот я сейчас выделил уровень 48,75. Это верхняя граница обозначенная ранее торгового диапазона. А почему я бы не стал исключать? Потому что мне очень нравится то, как выстроилась, то, как двигалась цена вот сам в самом, самом лое Это было видно достаточно неплохо, когда мы четко и уверенно там провалились, обновили вниз, вот. а внизу накопили да, достаточно много интересного объема, что важно и что можно посмотреть на московской бирже, это индикатор открытого интереса. Мы видим с вами, как внизу дико-дико купался открытый интерес. То есть это было видно а, достаточно четко, набор позиций, причем а, отрицательная дельта говорит о том, что ну, в какой-то степени этим сдерживали. Да, поэтому вот здесь тут однозначно чей-то интерес есть. Вот здесь тут я имею в виду цены. 45 ровно и 44.40. Вот. Может ли эта сила развернуть рынок вверх? Пока сказать сложно. Если мы окажемся выше, чем 46.70, да, я бы вот даже так сказал, то есть все предпосылки к тому, что мы действительно развернемся. Покупать будет относительно безопасно. Вот. А пока вроде бы тенденция шартовая, и пока мы не обновили 46.70, и пока мы можем откатить в сторону поддержки. И понятно, думаю, что о всяких покупках можно будет забыть, даже если мы сами, даже если на пункт ниже, чем 44.40. Поэтому ситуации много. Пока разворот есть к этому предпосылки, но говорит, что прямо развернулись однозначно рано. Если цена фьючерса на иену выйдет вниз из текущего объема контракта, стоит ли искать покупки от серой поддержки или можно рассматривать дальнейшие продажи? А по иене рынок в принципе так устроен, что покупки или продажи можно ждать всегда по большому счету, но нету к этому никакого предпосылок. Контракт свежий, контракт новый, действительно, если выйдет за пределы то есть с накопление всего контракта, то продажа это то, к чему стоит и то, к чему нужно стремиться. Поэтому сейчас мы можно, в принципе, на текущий момент практически близки к этому моменту. Поэтому ждем подтверждения вот по этой цене 89-800, да, там с кучей точек. Вот. И уже после этого можно будет пробовать, собственно говоря, шарты. Будут ли цены встречать в более низком диапазоне, вот, вот в этом диапазоне фьючерсов, да, там в районе... 89 600 возможно будут но на это пока рассчитывать не надо здесь должны быть во-первых быстрый набор объемов что должно показать что должен нам по итогу показать профиль то есть здесь сразу мы должны накопить какой-то там объем причем еще должны быть графические паттерны которые бы говорили о том что инструмент не готов двигаться вверх но на все это уйдет время и это дело не одного не двух дней поэтому если состоится уверенный пробой и никакого резкого отката в обратную сторону, то можно смело, собственно говоря, рассматривать шарты по фичесу на японскую иену. И последний вопрос по золоту. Можно ли расценивать это движение как продолжение продаж? Или все-таки это больше похоже на ложный пробой? По золоту, конечно, очень много вопросов возникает. Во-первых, почему мы так завалились в короткий срок? что это случилось, что произошло. Будет ли это ложный пробой? Да, у него есть предпосылки ложного пробоя, потому что мы обновили минимумы и организовать здесь ложный пробой это на самом деле, ну, в какой-то степени логично. Единственное, что должны быть предпосылки ложного пробоя, которыми являются достаточно быстрый, уверенный набор объема. Вот, пока такого этого нету, Какая-то там останавливающая дельта, которую я посмотрю, и, и она тоже ее здесь нету, то есть Здесь нету такого что сначала проходили э, беды а потом много много много офер ну, то есть э, никто особо-то падение не выкуп и не выкупает поэтому я склонен считать что вот то что сейчас вырастет э, выстрелил то что сейчас вырисовывается по факту это пока не похоже на ложный пробой и движение вниз оно как было приоритетным то приоритетным остается то есть, э, вот, вот в этом формате вот. ну а о развороте, о развороте э, тренда причем о серьезном развороте тренда мы уже будем с вами говорить если обновим вот эти вот э, вот этот объем вот этот на торговочку То есть, получается если мы окажемся выше чем 1260 долларов за функцию тогда мы уже будем э, по фьючерсу, да имеется в виду а тогда мы уже будем говорить о развороте тенденции и прочее прочее пока а, об этом речи не идет и даже более того мы если с вами рассмотрим чуть подетальнее инструмента, мы увидим с вами диапазон на торговку, очень интересный. Их видно прямо в сегодняшнем интердейном профиле. 1248 с половиной и 1260 1246, прошу прощения, тоже с половиной. Значит, пока до тех пор, пока мы находимся ниже этого диапазона, вообще я бы не задумывался даже близко бы никаких покупок Вот если увидим, то уже можно там смотреть какие-то лонги и то там с понятными целями, которые я озвучил дальше. А так скорее зафлетим, скорее постоим. А, может быть, даже можно попробовать пону продавать сегодня для интро ну, в общем-то, так. Ситуации разные, ложный пробой, не ложный пробой пока неизвестно, Предпосылок к нему нету, пока двигаемся по тренду, пока двигаемся вниз. Спасибо Юрию за интересные и развернутые ответы. Мы надеемся вам понравилось видео, если оно было для вас полезным, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под видео и не забывайте задавать вопросы в комментариях. Остальная полезная информация будет находиться в описании под видео. До встречи в следующих видео.